Такс, о, о, приветики. Вставай, а. Вставай, нам надо, ой, надо сходить умыться. Пока да. утро надо. И дождя нету. Надо съездить в супермаркет. Ты где? Ломай. Можно уже сломать и вот это перетащить. Закроем нашу комнату. Да. Пойдем. Такс, надеюсь, На всякий. Вдруг какие-нибудь. Перезаряжу автомат. Ой, пистолет и автомат. Так пистолет и автомат у меня перезаряжен и дом да, мне с собой. Так перед тем как выходить надо дом закрыть. Давай сюда. Нет сюда. Выходи, выходи. Этого... Так, слушай, это... Вот так как вот. Электр... Через этот электрический Опа, смотри тут есть лайфхак. Да. Так, аккуратно. Как а так, я а? Я не виновата. Олег, а ты, кстати, я где? Я в комнате. Мы, кстати, начали в комнате появляться. Я не виновата. не хватает мне это защищать. Всё, вперёд. Вперёд, вперёд, вперёд. Стой, аккуратно. Прям по краешку. Ай. Стой. Подожди. Раз у тебя так не получается, мы сделаем проще. Проходи. Быстро, быстро. Все, видишь? Защита работает, но только почему-то. Так. Да. Ну. Так, надо ключи, ключи, ключи у меня. Да, себя. Так. Ой. Боже. Геракул. Так. Давай. Ну, вообще машина легкая. Ставим ключ и поехали в прошлый город. Ой, я Обращаться. Ой, там то с управлением? Так, а где у нас он же там? Да, да, вот сейчас поворачиваем. Да. Прямо. Кролик, беги. Как я заз... Вон, как вижу я ворота. А -а -а. <плёк> ты ты прям да, управление этой тачке очень плохой поворот. Нет, надеюсь, мы тачку, а то с этой -то... О, после того раза никто и не закрыл, Значит, никого и нету. Осталось. Так, там мы есть. сюда. здесь там очень Я мало. Вроде тех того мы был нашли, еще был еще, вот, и тут бар. О, привет. Ой-ой-ой. Ну, тут парочку, мы разберемся. Ну, мы разберемся. Да, тут парочку. Пойдем. Мы разберемся. Всего лишь-то парочка. Давай подбирай. Автор книги какой-то. Так, быстрей, быстрей, забирайся чего нибудь О, морковка, морковка. Они, они скоро придут. Морковка, морковка, так, еда, еда, вода. Вода, да. неужели мы попьём? Так, давай. Кстати, я вот за эти дни вроде жажды немного чувствовала. Что же они сами сделали тогда? Не, я хотел пить, но потом у меня резкое перезахотение. Тихо. Вот он, зомби. Книги, так, возьми, крови, случае, тут может, свет не работает. Возьми, может, да-да-да. Так, давай бежим на всякий. Всё, да тупой ты. Перезарядка, это... Перезарядка. Всё, поехали. Так, мы не уедем, пока тут зомби. Не, не слово. Так, тихо, не шуми. Видишь, ты нашумел. Все, все, Дальше. давай, давай, давай. Быстрей, быстрей, садись, садись. Быстрей. ставить ключ. Гони, гони, гони! Палки. Я вот с каждого раза на нашей поездке очень сильно боюсь, что закончится. У нас осталось всего 6 тысяч. Всего лишь 6 литров, считай. Но это много еще. Мы еще успеем в Китае приехать. Уже ночь, нифига, считаю, весь день прокатались и не заметили в этот дождь. Что у мне есть дело одно закрыть, чтобы они не вышли. А -а -а! Чех, я отлег. Все. Давай садись, садись, Пусть садись. Глянь! Давай, Су давай, садись. За... Зато зомби не будет. Мы я закрыл, зато какая-нибудь армия еды, еды, не придет. Вот, этот реш... реш... там Так, ищем наш дом. Идём, Вон, я, не я не его знала, уже вижу. Он, он смотрит... один светится. Да, так, стоп, ключ. Подалбисина. Да не очень, очень по краю так вот так и вот так Теперь раз и два ты где Я тут в как, под не ты подойди и давай и бери рукой нет ты этого хочешь сломать надо взять не получается. ладно <свист> <свист> Давай наверное, было. У тебя вода, если я <свист> тебе воду а от... даю. Я... Кстати, пошли пожарим еду. Подожди, у меня тут жареная есть. А, да, но она уже сколько жареная. Мы же все. Так у нас же все в комнате. У нас же... Я Сейчас... легких, ä, что Ты где? Давай заходим. Сейчас мы, ну вот тут вот так вот сделаем, пусть. Пожарим, И вот так. Да, пусть жарится. А как, как я пить хотел на. А, у тебя только одна, стой, дай мне. Нет, там еще одна жарится. Еще есть еще О, есть ты он вкусный. Потом ее в печке оставить. М -м -м. -то, -то на подогрев оставлю на ночь. Так, Ой, да, Я, в принципе, есть семена, но давай ой как тут жарко. А -а -а. Ой, -ой, ой Ну ты тут надо, мил, конечно. Так. <кớ> Но зато тепло, можно ходить без одежды. Да, наконец-то. Да, Так, давай как сделаем? У тебя тепленькая, возле меня вот так вот сделаем, чтобы погревало всю комнату и твою кровать и мою. По полу ушло вот так вот. А Можешь это пусть сюда... там стоит мы. Вот сейчас еще пожарим. Кстати, у меня еще есть морковка, возьми тебе восемь морковки. Не, у меня уже мест нет. Надо нам где-нибудь купить рюкзаки. Э, И яблоки. Да. Нет, яблоки забери. Блин, мне придётся садить а не на одежду. Я тоже. Всё, ладно. Ты, кстати, вот знаешь, что я заметила? Скорее всего, это ещё одежда нам вообще помогает. то, что, она мне может укусить? Точно, да, меня только донесло то, что у нас это. А, типа еду сложил, но я тоже сложу. Да. И воду. Один пузырек с собой возьму, а другой вот так вот. все. Я вот немножечко попью, тоже попить водички. Вот Пойдем. А это уже какой день у нас? Вот Ой, я не знаю. Но мне уже не нравится. Пойдем. Так, сты... Я не знаю, что, но, наверное, нам пора закрыться и ложиться. Тут как раз снимем бронь... свою броньку я и кроемся. Субтитры uh. создавал uh.